Женщина говорит, что заметила перемену в своем поведении, которое находит тревожащий. Иногда я осознаю я некий гнев, для которого нет причины. Он проходит очень быстро, но я не замечала его раньше. Может быть он был всегда? Нет. Но в определенном возрасте происходит перемена полярности. Это очень тонкий процесс. У каждого мужчины в бессознательном есть женщина, а у каждой женщины – мужчина. Сознательно ты женщина, и ты используешь женские способности. И чем более ты их используешь, тем более они исчерпываются. Но неиспользованное бессознательное остается очень молодым и свежим. Если женская часть тебя использовалась слишком мало, мало-помалу она ослабеет, и приходит момент, когда она так слаба, что бессознательная мужская часть становится сильнее женской. Поначалу женская часть была сильнее. Вот почему то была женщиной. Например, ты была на 70% женщины, на 30% мужчины. 30% были подавлены, оттеснены в бессознательное 7-10% женщины. Сознательное использование женщины делает эту сознательную часть слабее и слабее. Приходит момент, когда она падает ниже 30%. И тогда внезапно колесо поворачивается и сильнейшая часть выходит на поверхность. Она становится очень сильной, и ты удивлена, потому что никогда раньше о ней не знала. И то же самое происходит с мужчинами. Мужчины с возрастом становятся женственными. Где-то в районе 49 лет, в возрасте Менопаузы, равновесие женщины начинает меняться. Как только месячная прекращается, равновесие начинает меняться. Рано или поздно она находит, что входит очень новое существо. Странное. Она озадачена, сбита с толку, потому что она не знает, как жить с этим незнакомцем. Этот незнакомец всегда был, но всегда был в подвале. Он никогда не был членом семьи. Он никогда не поднимался вверх. Теперь внезапно он выходит из подвала. И мало того, сидит в гостиной и пытается всем заправлять. И он так силен. Поэтому единственное, что можно сделать, это принять его, наблюдать его. Просто стань более и более осознающей это. И эта осознанность принесет совершенно новый подход ты узнаешь, что ты не мужчина, не женщина. Женщина была просто ролью, за которой теперь следует другая роль. Отвергаемая часть тебя вышла на поверхность. Завоеванная часть теперь стала завоевателем. Но ты ни то, ни другое. Именно поэтому возможна вся эта игра. Если ты действительно была совершенной женщиной, эта мужская энергия не могла бы овладеть тобой. Ты была ни женщиной, ни мужчиной. какое-то время женская часть тебя была сильнее, она сыграла свою роль. Теперь Жуль пытается играть другая часть. Все старые женщины становятся более мужественными. Именно поэтому свекрови так опасны. Происходят естественные вещи, с этим ничего нельзя сделать. Ты должна только осознавать. Ты должна наблюдать, стоять в стороне и видеть всю эту игру. Тогда третья сущность, ни то, ни другое, становится явной. Ты просто свидетельствующий «я», свидетельствующий душа. Мужественность в теле, женственность в теле. Ум следует теням, отражениям. Глубже в твоем ядре, в самом центре существа, ты ни то, ни другое, ни мужчина, ни женщина. Теперь нужно понять этот факт. Как только это понято, ты можешь посмеяться над всем этим. И как только это понято, вся власть гнева, жесткости исчезает. Ты не будешь снова женщины, но не будешь и мужчины. Ты станешь совершенно другой. И именно это и есть человек на самом деле. Именно это религия называет трансценденцией, превосхождением. И человек – это единственное животное, которое способно превзойти себя. В этом его красота. Он может превзойти мужчину, женщину, ту или иную роль, хорошее, плохое, моральное, аморальное. Он может превзойти все и прийти в точку, который он лишь чистое сознание, лишь наблюдатель на холме. Не беспокойся об этом, просто наблюдай это. Просто будь счастлива. Менопауза не просто женские дела. 48-летний мужчина говорит, что у него есть сексуальный блок. Который он переживает как нежелание говорить, чего он действительно хочет, когда он с женщиной. Он также заметил, что его сексуальность, кажется, убывает. Пришло время. Где-то в районе 49 лет наступает менопауза и у мужчин, не только у женщин. Эта мужская менопауза очень тонка, но она есть. Теперь это говорят даже научные исследования. В тантре это было известным фактом многие века. Потому что в своей основе химия мужчины и женщины не может быть разной. Она разная, но не может быть настолько разной. Когда женщина становится сексуально зрелой в возрасте около 12-13-14 лет, мужчина достигает сексуальной зрелости в то же время. Тогда было бы очень несправедливо, если бы у женщины была менопауза около 49 лет, а у мужчины не был. Это просто доказывало бы, что Бог тоже мужской шовинист. Это несправедливо и к тому же невозможно. У мужской менопаузы есть отличия. Именно поэтому ее до сих пор не установили. Но в эти последние несколько лет проводилось множество исследований, и ученые почувствовали, что есть и мужская менопауза. И точно как у женщины бывает месячное, бывает они и у мужчины. Три или четыре дня женщина находится в депрессивном, негативном состоянии. И она знает, что приближаются месячные, что возникает эта депрессия, негативность и все остальное и внутри она становится очень темной, мрачной. Выброс мужчины не так заметен, но определенная энергия высвобождается каждый месяц. На три или четыре дня мужчина становится жертвой депрессии, негативности. Если ты будешь несколько месяцев вести дневник, то сможешь увидеть, что через каждые 28 дней ты приходишь в негативное состояние, и тебе это станет ясно. Около 49 лет это происходит. Приближается менопауза. Не о чем беспокоиться. Это естественно. Сексуальная энергия идет на убыль. Но с убыванием сексуальной энергии может начать расти духовное. Если человек предпринимает правильный шаг, убывающая энергия сексуальности может стать увеличивающейся энергией духовности потому что именно та же самая энергия может двигаться вверх. И когда сексуальный интерес уменьшается, есть великая возможность восхождения энергии. Поэтому не воспринимай это негативно. Это может оказаться великим благословением. Просто прими это. И нет необходимости над этим работать. Просто прими это. Пусть это будет так, и не думая в терминах блоков. Это было бы ошибкой. Если молодой человек 20 или 25 лет чувствует упадок сексуальной энергии, есть блок, и что-то нужно сделать. Если человек после 49 лет не чувствует сексуального упадка, тогда что-то не в порядке. Что-то нужно сделать. Это значит, что он не движется вверх, он застрял. И на Западе это стало проблемой, потому что на Западе секс считается единственной формой жизни. Поэтому в тот момент, когда у мужчины начинается сексуальный спад, он почти что чувствует, что умирает. На Востоке мы чувствуем себя очень счастливыми, безмерно счастливыми, когда сексуальная энергия идет на спад. Потому что это безумие, этот кошмар кончается. «Не о чем беспокоиться». Нет никакого блока. Через год все устоится, и ты придешь к высшему плану. Ты сможешь увидеть жизнь в другом свете и в другом цвете. Мужчины не будут как мужчины, а женщины как женщины. И в мире будут скорее человеческие существа, чем мужчины и женщины. И это будет совершенно другой мир. Мир человеческих существ. Фактически смотреть на женщину, как на женщину, а на мужчину, как на мужчину, неправильно. Но секс создает это разделение. Когда секс больше не является разделяющей силой, ты видишь человеческих существ. Грязный старик.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 Его глаза сексуально похотливы, его тело мертвое и тупо. Но ум продолжает его подстрекать. Он начинает выглядеть грязно. Его лицо становится грязным. В нем появляется что-то уродливое. Это напоминает мне об истории человека, который случайно услышал, как его жена обсуждает со своей сестрой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 Тело рано или поздно становится старым, оно неизбежно стареет. Но если ты не прожил своих желаний, они будут толпиться вокруг тебя, они обязательно создадут в тебе что-то уродливое. Старик становится самым красивым человеком в мире, потому что достигает той же невинности, что и невинность ребенка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 Горечь, потому что мы не такие, какими должны были быть. Каждый чувствует себя плохо, потому что каждый чувствует, что это не то, чем должна была быть жизнь. Если это все, значит она ничего не стоит. Должно быть что-то большее, и пока это что-то не найдено, человек не может отбросить горечь. Из этой горечи приходит гнев, ревность, насилие, ненависть, всевозможные негативные состояния. Человек постоянно жалуется на настоящие жалобы где-то в другом месте, глубоко внутри. Это жалоба на существование. Что я здесь делаю? Зачем я здесь? Ничего не происходит. Зачем принуждать меня быть живым? если ничего не происходит. Время проходит, а жизнь остается без всякого блаженства. И это создает горечь. Не случайно старики становятся полными огромной горечи. Очень трудно жить со стариками, даже если они твои собственные родители. Это очень трудно по той простой причине, что вся их жизнь пошла на смарку. И они чувствуют горечь. Они придираются ко всему, чтобы выплеснуть свою негативность. Они начинают катарсировать и чудить по малейшему поводу. Они не могут стерпеть, что дети счастливы, танцуют, поют, кричат от радости. Они не могут этого стерпеть. Им обидно, потому что они упустили свою жизнь. И фактически, когда они говорят «не беспокойте нас», они просто говорят. Не смейте быть такими радостными. Они против молодых людей. И чтобы молодые люди не делали, старые считают это неправильным. Фактически они просто чувствуют горечь по отношению ко всему тому, что называется жизнью, и продолжают находить для нее поводы. Очень редко можно найти старика, который не полон горечи. Это значит, что он жил действительно блаженно. Он действительно взрослый. Такие старики обладают огромной красотой, которая не может быть у молодых людей. У них есть определенная зрелость, спелость. Они созрели. Они много видели и пережили столько, что безмерно благодарны Богу. Но очень трудно найти такого старика, потому что это значит, что этот человек Будда, Христос. Только пробужденный человек не будет полном горечи в старости. Потому что приближается смерть, жизнь прошла, чему ему теперь радоваться? Он просто злится. Вы слышали о злых молодых людях, но ни один молодой человек никогда не может быть настолько злым, как старики. Никто не говорит о злых стариках, но мой собственный опыт я наблюдала молодых и старых людей. Показывает, что никто так не зол, как старики. Горечь — это состояние невежества. Ты должен выйти за его пределы. Ты должен научиться осознанности, которая станет мостом, чтобы привести тебя в запредельное. И этот переход в запредельное революционен. В то мгновение, когда ты выходишь за пределы всех своих жалоб, всех нет, возникает безмерное «да». Просто «да, да, да» и возникает великий аромат. Та же самая энергия, которая становилась горечью, становится ароматом. Зависимость, независимость, взаимозависимость. У любви есть три измерения. Одно – это измерение зависимости. Оно случается с большинством людей. Муж зависит от жены, жена зависит от мужа. Они эксплуатируют друг друга, подчиняют себе друг друга, принижают друг друга до товара. В 99% случаев в мире происходит именно это. Именно поэтому любовь, которая может открывать двери рая, открывает лишь двери ада. Вторая возможность – это любовь между двумя независимыми людьми. Это тоже изредка происходит. Но и это приносит страдания, потому что продолжается постоянный конфликт. Невозможно никакая сонастроенность. Оба так независимы, что никто не готов пойти на компромисс, подстроиться под другого. С поэтами, художниками, мыслителями, учеными, со всеми теми, кто живет в своего рода независимости, по крайней мере в своих умах, невозможно жить. Они слишком эксцентричные люди. Они дают другому свободу, но их свобода кажется скорее безразличием, чем свободой. И выглядит так, словно им все равно. Словно для них это не имеет значения. Они предоставляют друг другу жить в своем пространстве. Отношения кажутся только поверхностными. Они боятся идти глубже друг в друга, потому что они более привязаны к своей свободе, чем к любви, и не хотят идти на компромисс. И третья возможность – Взаимозависимость. Это случается очень редко, но когда это случается, это рай на земле. Два человека, независимые не независимые, но в безмерной синхронности, будто бы душа вместе, одна душа в двух телах. Когда случается это, происходит любовь. Называйте любовью только это. Первые два типа на самом деле не любят. Они просто принимают меры. Социальные, психологические, биологические меры. Нуждаться и давать. Любить и иметь. К.С. Льюис решил разделить любовь на два вида. Любовь-потребность и любовь-подарок. Абрахам Месло тоже делит любовь на два вида. Первое он называет любовь-недостаточность, вторую – любовь-бытие. Это разделение значительно, и его нужно понять. Любовь-потребность или любовь-недостаточность – зависит от другого. Это незрелая любовь. Фактически, это не истинная любовь, это потребность. Ты используешь другого. Ты используешь другого как средство. Ты эксплуатируешь, манипулируешь, подчиняешь его себе. Но другой принижен. Другой почти уничтожен. И точно то же самое делает другой. Он пытается манипулировать тобой, доминировать, владеть, использовать тебя. Использовать человеческое существо очень нелюбяще, поэтому это только кажется похожим на любовь. Это фальшивая монета. Но именно это происходит с почти 99% людей, потому что первый урок любви, который ты получаешь, это твое детство. А ребенок рождается, он зависит от матери. Его любовь к матери – это любовь-недостаточность. Он нуждается в матери. Он не может выжить без матери. Он любит мать, потому что мать – это его жизнь. Фактически это на самом деле не любовь. Он будет любить любую женщину, которая будет его защищать, которая поможет ему выжить, которая удовлетворит его потребности. Мать – это своего рода пища, которую он ест. Он получает от матери не только молоко, но и любовь. И это тоже потребность. Миллионы людей остаются детьми всю жизнь. Они никогда не вырастают. Они растут в возрасте, но никогда не взрослеют в уме. Их психология остается инфантильной, незрелой. Они всегда нуждаются в любви, всегда жаждут ее, как пищи. Человек становится зрелым в то мгновение, когда начинает любить, вместо того, чтобы нуждаться. Он начинает переполняться, делиться. Он начинает отдавать. Ударение совершенно другое. В первом ударение на том, как получить побольше. Во втором ударение на том, как отдать. Как отдать побольше и как отдать безусловно. Это рост. К тебе приближается зрелость. Зрелый человек отдает. Только зрелый человек может отдавать, потому что только у зрелого человека это есть. Тогда любовь независима. Тогда ты можешь быть любящим, независимо от того, любит ли тебя другой. Тогда любовь – это не отношение, это состояние. Что происходит, когда цветок расцветает в чаще леса, где нет никого, чтобы ему восхищаться? Где никто не проходит мимо и не говорит, какой он красивый. Никто не видит его красоты, его радость. Не с кем поделиться. Что происходит с цветком? Он умирает? Он страдает? Он впадает в панику, совершает самоубийство? Он продолжает цвести. Просто продолжает цвести. Не имея значения, проходит кто-то мимо или нет, это не важно. Он продолжает отдавать свой аромат ветра. Он продолжает предлагать свою радость Богу, целому. Если я один, то и тогда я буду таким же любящим, каким был с тобой. Это не ты создаешь мою любовь. Если бы ты создавал мою любовь, тогда естественно, когда не стало тебя, не стало бы и моей любви. Ты не извлекаешь из меня любовь, я изливаю ее на тебя. Это любовь-подарок, в любовь-бытие. Я совершенно согласен с Кайя с Льюисом и Абрахамом Мэслоу. Первое, что они называют любовью, это не любовь, это потребность. Как потребность может быть любовью? Любовь – это роскошь, это изобилие. Это значит иметь столько жизни, что ты не знаешь, что с ней делать, и ты делишься. Это значит иметь так много песен в сердце, что ты должен их спеть. Слушает кто-то или нет – это не важно. Если никто не слушает, то и тогда ты будешь петь свою песню. Танцевать свой танец. Другой может получить его, может упустить. Но что касается тебя, ты течешь. И это переполнение. Реки текут не ради тебя. Они текут, есть ты или нет. Они текут не ради твоей жажды. Они текут не ради твоих жаждущих полей. Они просто текут. Ты можешь утолить жажду, можешь упустить. Это зависит от тебя. А река на самом деле текла не для тебя, река просто текла. Случайно ты можешь получить воду для своего поля, случайно ты можешь получить воду для своих потребностей. Когда ты зависишь от другого, это всегда приносит страдания. В то мгновение, когда ты зависишь, ты начинаешь чувствовать себя несчастным, потому что зависимость создает рабство. Тогда ты начинаешь тонкими путями мстить, потому что человек, от которого тебе приходится зависеть, приобретает над тобой власть. Никому не нравится, когда кто-то имеет над ним власть. Никому не нравится быть зависимым, потому что зависимость убивает свободу. И любовь не может свести в зависимости. Любовь это цветок свободы, ему нужно пространство. Ему нужно абсолютное пространство. Другой не должен в него вмешиваться. Он очень деликатен. Когда ты зависишь от другого, другой, конечно, будет подчинять тебя себе, а ты попытаешься подчинить его. Это борьба, которая продолжается между так называемыми любовниками. Они интимные враги, постоянно борющиеся. Мужья и жены. Что они делают? Любовь очень редка. Борьба – это правило. Любовь – исключение. И как только могут, они пытаются подчинить друг друга. Даже в любви они пытаются подчинить друг друга. Если муж просит жену, она отказывается, не хочет. Она очень скупа. Она отдает с большой неохотой. Она хочет, чтобы ты верел вокруг нее хвостом. И также с мужем. Когда жена нуждается, она просит его, но муж говорит, что устал. В конторе было слишком много работы. Он работал слишком много, ему нужно уснуть. Это способы манипуляции. Попытки заставить другого голодать, сделать его более и более голодным, чтобы он стал более и более зависимым. Естественно, женщина в этом более дипломатична, потому что мужчина уже имеет власть. Ему не нужно находить тонких и коварных путей к власти, он уже имеет власть. Он управляет деньгами, это его власть. Он сильнее мышечно. Веками он обуславливал ум женщины, что он сильнее, а она слабее. Мужчина всегда пытался найти женщину, которая во всех смыслах меньше его. Мужчина не хочет жениться на женщине, которая образованнее его, потому что на карту поставлена власть. Он не хочет жениться на женщине, которая выше его, потому что кажется, что высокая женщина его превосходит. Он не хочет жениться на женщине, которая слишком интеллектуальна, потому что она спорит, а аргументы могут разрушить власть. Мужчина не хочет женщину, которая очень знаменита. Потому что тогда он становится вторичным. Веками мужчина просил женщину, которая моложе его. Почему жена не может быть старше? Но старшая женщина опытнее. И это разрушает власть. Поэтому мужчина всегда искал женщину, которая меньше. Именно поэтому женщины потеряли рост. Нет другой причины, по которой не должны быть ниже мужчин. Совершенно никакой причины. Они потеряли рост, потому что всегда выбирали маленьких женщин. мало помалу это вошло в их умы так глубоко, что они потеряли рост. Они потеряли разум, потому что разумные женщины были не нужны. Разумная женщина была уродом. Ты удивишься, узнав, что только в этом веке, их рост снова стал увеличиваться. Даже кости стали увеличиваться, скелет стал увеличиваться. Только за последние 50 лет, особенно в Америке, и их мозг тоже растет и становится больше, чем был раньше. Идея свободы для женщин разрушила какую-то глубокую обусловленность. У мужчины уже было столько власти, что ему не нужно было быть очень хитрым. Не нужно было быть очень косвенным. У женщин не было власти. Когда у тебя нет власти, ты должен быть более дипломатичным. Это замените. Единственным способом почувствовать власть было то, что они были нужны. Что мужчина постоянно нуждался в них. Это не любовь, это сделка. И они постоянно торгуются цене. Это постоянная борьба. Каис, Рьюис и Абрахам Майс разделили любовь на два типа. Я не делю на два типа. Я говорю, что первый род любви – это только название, фальшивая монета. Она не истина. Только второй род любви – это любовь. Любовь случается только, когда ты зрел. Ты становишься способным любить, только когда ты взрослый. Когда ты знаешь, что любовь – это не потребность, но переполнение, любовь – бытие или любовь – подарок, тогда ты можешь отдавать без всяких условий. Первый вид любви, так называемая любовь, исходит из глубокой потребности человека в другом тогда как любовь-подарок или любовь-бытие издеваются от одного зрелого человека к другому из-за Человек наполнен ею. У тебя она есть, и она начинает двигаться вокруг тебя, точно как когда ты включаешь лампу, лучи начинают распространяться в темноте. Любовь – это побочное следствие существа. Когда ты есть, тебя окружает аура любви. Когда тебя нет, вокруг тебя нет этой ауры. А когда вокруг тебя нет этой ауры, ты просишь другого отдать тебе любовь. Позволь мне повторить. Когда у тебя нет любви, ты просишь другого дать ее тебе. Ты нищий. А другой просит тебя отдать любовь ему или ей. Двое нищих, протягивающих друг другу руки, каждый из которых надеется, что это есть у другого, Естественно, оба они в конце концов чувствуют себя побежденными, обманутыми. Ты можешь спросить любых мужа и жену, можешь спросить любых любовников. Оба они чувствуют себя обманутыми. То, что это есть у другого, было твоей проекцией. Если у тебя неправильная проекция, причем чем тут другой? Твоя проекция была разрушена. Другой не оказался соответствующим твоей проекции, вот и все. Но другой не обязан соответствовать твоим ожиданиям. И ты обманул другого. Это чувствует другой, потому что он надеялся, что любовь потечет от тебя. Вы оба надеялись, что любовь потечет от другого, и оба были пусты. Как может случиться любовь? Самое большее – вы можете быть несчастными вместе. Раньше вы были несчастными поодиночке, по отдельности. Теперь вы можете быть несчастными вместе. И помни, когда два человека несчастны вместе, это не просто сложение, это умножение. Один ты чувствовал себя разочарованным. Теперь вы чувствуете себя разочарованными вместе. Одно в этом хорошо, в этом ты можешь переложить ответственность на другого, другой делает тебя несчастным, И это очко в твою пользу. Ты можешь расслабиться, со мной все в порядке, но другой, что делать с такой женой, гадкой, пилищей? Человек обречен быть несчастным, что делать с таким мужем, уродливым, скрягой? Теперь ты можешь переложить ответственность на другого. Ты нашел козла отпущения. Но страдание сохраняется. Страдание умножается многократно. И это парадокс. У тех, кто влюблен, нет никакой любви. Именно поэтому они влюбляются. И поскольку у них нет никакой любви, они не могут давать. И еще одно. Незрелый человек всегда влюбляется в другого незрелого человека, потому что только они могут понять язык друг друга. Зрелый человек любит зрелого человека. Незрелый человек любит незрелого человека. Ты можешь продолжать менять мужа или жену тысячу и один раз, но ты снова найдешь женщину того же типа. И повторится прежние страдания в разных формах, но повторяется одно и то же страдание. Повторяется почти в точности. Ты можешь сменить жену, но ты не изменился. Кто теперь выберет новую жену? Выберешь ты. Выбор снова придет из твоей незрелости. Ты снова выберешь женщину такого же типа. Основная проблема любви в том, чтобы сначала стать зрелым. Тогда ты найдешь зрелого партнера. Тогда незрелые люди совершенно не будут тебя привлекать. Происходит именно так. Если тебе 25 лет, ты не влюбляешься в двухмесячного ребенка. Точно так же, если ты зрелый человек психологически, духовно, ты не влюбишься в ребенка. И этого не бывает. Этого не может быть. Ты видишь, что это бессмысленно. Фактически зрелый человек не падает в любовь, он поднимается в любви. Слово «падать» неправильно. Только незрелые люди падают. Они спотыкаются и падают в любовь. Кое-как ему давалось стоять прямо. Теперь они не могут больше стоять. Они находят женщину, и их больше нет. Они находят мужчину, и их больше нет. Они всегда были готовы упасть на землю и стериться. У них нет никакого хребта позвоночника. У них нет достаточной цельности, чтобы выстоять в одиночку. У зрелого человека достаточно цельности, чтобы быть одному. И когда зрелый человек дает любовь, он дает ее без всяких присоединенных к ней тайных нитей. Он просто дает. Когда зрелый человек дает любовь, он чувствует благодарность за то, что ты ее принял. Не наоборот. Он не ожидает, что ты будешь благодарен за это. Нет, совсем нет. Ему даже не нужна твоя благодарность. Он благодарит тебя за то, что ты принял его любовь. И когда два зрелых человека любят друг друга, происходит один из величайших парадоксов жизни. Одно из самых красивых явлений. Они вместе, но в то же время безмерно одиноки.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 Как ты можешь пытаться подчинить человека, которого любишь? Только подумай об этом. Подчинение – это род ненависти, гнева, враждебности. Как можно даже думать о том, чтобы подчинить себе человека, которого ты любишь? Ты хотел бы видеть этого человека совершенно свободным, независимым. Ты хотел бы дать ему больше индивидуальности. Именно поэтому я называю это великим парадоксом. Они вместе настолько, что почти слились в одно. Но все же в этом единстве остаются индивидуальностями. Их индивидуальности не смешиваются, они усиливаются. Другое обогатило их в том, что касается свободы. Незрелые люди в любви разрушают свободу другого. Создают оковы, создают тюрьму. Зрелые люди в любви помогают друг другу быть свободными. Они помогают друг другу разрушить все виды оков. И когда любовь течет в такой свободе, в ней есть такая красота. Когда любовь течет в зависимости, она уродлива. Помни, свобода – это ценность высшей, чем любовь. Именно поэтому в Индии предельная мы назвали мокшей. Мокша – значит свобода. Свобода – это ценность высшей, чем любовь. Поэтому, если любовь разрушает свободу, она этого не стоит. Любовь должна быть отброшена. Свобода должна быть спасена. Свобода – это высшая ценность. И без свободы ты никогда не можешь быть счастливым. Это невозможно. Свобода – это свойственное по природе желание каждого мужчины, каждой женщины. Полная свобода, абсолютная свобода. Поэтому все, что становится на пути этой свободы, человек начинает ненавидеть это. Не ненавидишь ли ты мужчину, которого любишь? Не ненавидишь ли ты женщину, которую любишь? Ненавидишь. Это необходимое зло. Тебе приходится его терпеть. Поскольку ты не можешь быть один, ты должен суметь быть с кем-то и тебе придется подстроиться под требования другого. Тебе придется терпеть, тебе придется выносить их. Любовь, чтобы быть действительно любовью, должна быть любовью бытием, любовью подарком. Любовь-подарок означает состояние любви, когда ты прибыл домой. Когда ты узнал, кто ты такой, тогда любовь возникает в твоем существе. Тогда этот аромат распространяется, и ты можешь дать его другим. Как ты можешь дать что-то, чего у тебя нет? Основное условие к тому, чтобы дать, это чтобы у тебя это было.